Ну приехал посмотреть ребятки на ближайших лужах, где в том году осенью первых уточек захуярил вот таких вот недалеко от дороги сейчас посмотрим будут или нет, уже двух видал сейчас день, может разлетевший я сейчас вернусь примерно к тому куску подойду метр за 30 не доходя, там сейчас посмотрим, будут они так сидеть или... хочу поманить потом эти короче, ребятки, первые две штуки возле того вон куст сели, вот не долетая а эти две туда пошли куда-то, так что уточки уже есть, уже пять штук видал, буквально минут за 15 Вон два крикоша пошли. Ко мне идут ребята. По-моему, вот возле этого куста не бывает. Вон еще два хуярит. Где он там сели? А эти на круг пошли. Вот в том году, ребятки. Вот по вот этой вот гриве шел. Вот за вот этими вот камушами я утку доставал. А потом еще одну я вон возле того бугра, короче. Вот там где-то нашел. А стрелял я оттуда его. Пока что никого не видать. 5 километров ехать короче ребята прямо отсюда сейчас уточку загнал. а вот тут метров 20 косач был взлетел и полетел короче а утка здесь что-то сидела вон видите вот пузырьки вот здесь она была, ну, была эта, сама крякла, не здесь. Интересно, но я бы ее не успел. Я даже не ожидал, что она здесь есть. Сейчас там где-то лужи должны быть. Я по спутниковым картам смотрел, тут я ни разу не был. Хочу посмотреть, что за лужи, есть ли они там вообще сейчас. И потом, по обстоятельствам, короче. Все развернуть пойду в назначенную точку куда я хотел сегодня шпарить. но ну, а пока что пауза короче ребятушки, ни одной лужи не видно здесь все камышом зароше вот уже короче 600 мегабайт и вот такая вот травушка придет вот к такому камышу там вон есть бугорок, сейчас на бугорок заберусь, посмотрю, будет видно лужи, нет? Моя сейчас задача, ребята, какая? Сейчас, Ребят, короче, моя задача такая, походить тут, походить, посмотреть, короче, места, где можно будет сидеть, караулить уточек. Вот. Вот они пошли. Идет крикаш на меня далеко стрелять нельзя да и не с чего эти пошли туда меня услышали собаки на. эти вон пошли вон, вон полетел касаси ребята Может видно, может нет Но это косач Дошел до первой лужи Которая такая здоровущая Вот она Но на ней, блин, лед Короче, в озеро, видите, блестит. Да, блин. Ну, здесь? Сейчас смотрим, что кого. Это еще одна лужечка. Вау, ребята, я набрал! ба набрал! Друзья, она у меня тут... Ааа, нихуя! Охуеть. Сука, полные сапоги. Оба причем. Ебать мой. Ну вот так вот болотоходы преодолевают болота. Блять, надо отжиматься. Нет от пола, а носки, ребята. Блять. Снимай ребра, Первая такая преграда водная. Воу. А вот на этой всей сосне, короче, иголки косачи пообъедают. Короче, мой вывод, ребята. Через три дня открытия. А, лужи еще почти все замерзшие Видите, смех Здесь какой-то хер покопал Кто-то кого-то А, вот бобрильные, короче, норы Бобр здесь лазил, ребят Он погрыз есть А здесь, короче, видите, бобришки Угу Понял я пришел в такое место, откуда я не смогу попасть в ту сторону. Короче, здесь тупик будет сейчас. Друзья, придется мне разворачиваться и шпарить обратно. Как-то так. Но бобры здесь четко на этом Видите, все бобры скопали. Нас тут, походу, выловили. О, куда Парит. Но тут уже такие вот места открытые Классные С той стороны Полетел. Сели. Че я думаю, друзья Сяду, попью чаек Чайку попью Развернусь Пойду до высопеда ну поеду дальше, куда я планировал ехать. Вот такие вот друзья, ребятушки, делишки. По идее вообще можно было там обойти, туда идти, вокруг этих вот зарослей камыша мне надо на ту сторону, в те березы, короче, вот там сползть, вот сюда вот выходить, а потом туда вдаль помните где я? я говорил что у меня крикоша я не смог достать короче это вот туда километра три с половиной так напрямую а вокруг вообще километров 12 вот ладно достаю чайок пью Отзываю. Кочки, черок ко мне шел. Сейчас летел туда. Короче, друзья, и черки стали отзываться. таежная аракис, ребята. Вот так вот делает АА, сибирская -А, косуля. Ставьте на паузу, считайте горошки. Сколько горошин. Помните, ребятки, я подходил по темноте к лебедям, вот они, два штуки тут сидят, и вон там за кустами еще сидят. Хуй знает сколько. Ну-ка, чё, ребят меня уже не удержит. Нет. Нет, нахуй, пойду я отсюда а эти вон не взлетает, а Эти два перелетели к тем двум, четырем, пяти штукам. Вон они. Видите, сидят. Пять штучек. А больше не видно. А тут тогда их было 22 штуки. Вон, видите, на льду как себя О, а тут я на лед зашел. Вот они сидят, семь штук. Но сегодня я видал, снимал, там было штук 10 наверное, людей. Красавчики. Ладно. Два черка еще взлетели. Прям вот. Слушайте, два свистунка. Вон пошли еще три рикоша. Вот как-то так, друзья. Вон прямо шесть штук уток. Ребята, тут... вон я уже прошел ждал еще тетерку одну ну и вот практически вот до этого места добрался где я в том году утку убивал в лед потом которую я доставал, бродня не смог найти сейчас в это же место пришел издалека метров за сто над этим водоемом я заметил 4 крикоша в лед вот сейчас подхожу сюда посмотрю тут воды там много тавы тавы открытой воды много как бы Сюда вот наверное можно будет идти на открытие. Тут прям такое раздолье. Можно сейчас посмотреть, где скрадок крадок делать. Вот. Это прям водоем такой открытый. Прям четко открыто все. Сюда уткой должна падать. Видите? Вон еще пошли три штуки видите загнал три крикаша. Ого. Вон еще сидит крикаш. Один вон за этой хуйней. Сразу же. Там два даже ребятки сидит. Два крикаша. Охуеть, мне место нравится. Даже не крикашная она, как а два штуки и вон сидят. Гоголь сидит, видите, с гоголихой. Это девять 9, 9 штук, ребята. Но в гоголя можно стрелять. Видите, гоголя полетели. С воды поднялись, сука. Вот, ребятушки. А вон два лебедя сидит. И вон еще одна утка пошла, и еще одна пошла. Короче, классно здесь. Место четкое. Видите. Место охуенно. Ночью ну, а я думаю, ребята, может быть мне сюда и пиздожить на ну, открытие идти. Вот они два штуки идут. Один пошел, круг дает. А вон еще три полетели. Короче, я считать перестал. там кто-то булькнул вот два гоголя хераси журавли крича вон еще два крикоша и вон и вон один А там сидят в воде. Надо, наверное, друзья, делать тут скрадок. Какой-никакой, но делать. Короче, ребятульки, вот такой вот скрадочек начинают делать воткнул в землю, короче, четыре дерева квадратом сверху замутил, короче, вот такие ветки. ну сейчас, короче, начну отставлять. ну что, друзья, вот такой скрадочек получился. хиленький, серенький. вот, вот такой вот скрадок. Маленечко взмок <смех> ну, Ничего страшного 25 на носу Зайдем в него На новоселье Вот Тут у меня С ямкой. Так, все короче Меня не видно Это окно для выстрела Так, Ну тут разберемся По ходу дела Фух. будем ждать открытия Друзья Сейчас, короче. Ой! Попьем сюда. загляну Фу, надо уже домой газовать ебать уже пол восьмого О, время 1928 друзья смс пришла Фу. короче до дома мне газовать часа два с половиной я по темноте приду Фу. Короче, это не чай, а какао. Вот. Сахарка я туда переборщил. Точнее, не сахарка, а сгущенки налил. до дома мне газовать и газовать, ребята. 12 километров по бездорожью. У меня ноги еще мокрые. Два сапога набрал. Но подошел, вы все видели, ребята, здесь прямо уточки было вообще мерено-немерено. Но для меня это нормально. Придется мне сюда матрас брать надувной. В открытие удастся забить, чтобы заплыв делась. Яйка не видит, меня пролетает, пофиг. Но в открытие дождь передают. Будет. Я думаю. <coughs> охотники шороху наведут. Уточка скорректируется, будет летать. Я еще пока что не придумал, с кем пойду, но скорее всего я один буду здесь. Придется ночевать. купальник буду брать ой, это лишний вес, блин, друзья лишний вес вообще фигово, не на чем ездить короче, подписывайтесь на мой канал ставьте лайки Пишите комментарии, делитесь видосами. Наверное, солнышко сейчас отсвечивает. Сейчас допиваю какао. Упаковываюсь в рюкзачок. И скорее всего будет включение где-нибудь на нормальной дороге отчет. Того видел. Ладно. До новых встреч, друзья. Прячем телефон. 31 минута, короче, 3 минутки попил. Быстренько. Ну, здесь не надо щелкать, друзья. По-быстрому, короче, все делаем. Оп! Всем пока! Ну что, ребята, всем привет. Время 5.11. Минуточки летят. Друзья, утки мерено-немерено. Вообще до хрена, короче. Короче, 5 километров смог на велике проехать. Остальные, короче, 6. Придется пешком идти. Глина пиздец мне вообще все колеса забивает. Извиняюсь за мат. Плохо ехать, короче. Утки вообще всякой, И три склынки всякие, и крикоши, и широконоски, и шелохпосты, гагаля, северные какие-то гуси, блин. Летают, садятся, но на этом озере я не буду стрелять. Так как далеко, доставать нечего. Я сейчас иду в залив, друзья, там где у меня скородок стоит. Вот. С мелких луж много лутов взлетает, но я как бы не успеваю стрельнуть. Кусты, да я сильно-то и не старался, чтобы прицеливаться-то. Так что вот, чтобы засек у меня килограмм 8-9 весит. Плюс волына. Волыну пришлось достать мне из чехла. Тащу так, короче. Удобно прямо это. В чехле неудобнее нести. Вот, друзья. Чаечки летают. Утки он вообще все. Уже два выстрела кто-то сделал. Вот. Косачи, короче, атаковали. Я не знал, ребята, что можно было на весну на ток брать. Я спрашивал у егерей, они мне сказали, мы не даем. А у нас, короче, есть охотобщество городское. И есть, ну, как сказать, вот этот вот единый государственный охотничий билет. Вот эта вот фигня. Короче, вот эти выдают на косачей, короче. А мне никто не сказал. Так что можно было бы сейчас даже и косача стрелять. Ну, нифига. Ладно, все, друзья. Отчет с места будет. Давайте. Утка у нас вот под вот этим вот кустом А вот палка Сухая там кусты С той стороны Вон как Вон сухая береза стоит А там вон еще кусты начинаются Ну что, друзья, доброе утро Как говорится Сегодня открытие 25 апреля Пошел, короче, в 4 часа Видео снимал на телефон Короче, у меня беда, друзья. Две утки профукал. Одну, короче, черка не смог достать. Короче, в речке остался. Ну, в такой в заводе, где камыш. Лодку надо. На, нужно, короче. Я, короче, хотел на матрасе заплыть. нихера не заплыл. Потом пришел, хлопнул еще со скородка крикаша. Скородак у меня, конечно, весь раздуло. Крикаш у меня вон в том кусту лежит. Отсюда он метров семьдесят. Его унесло туда, он еще под ранком был. Потом, короче, прилетел еще черочек. Я его хлопно, финингом вот этим вот достал. Вот он, вот черочек. И такой же самый черок у меня лежит там, в этом, а, в речке. И вот сейчас, короче, еще четвертую, короче, широконожку. Ну, можно сказать, две утки у меня есть. Но тех я надеюсь достать. Мне нужно каким-то образом где-то лодочку взять, легенькую. И вот с этой лодочкой мне нужно как-то это... Замутить вот этих вот уток, друзья Не знаю как, но надо как-то, друзьяшки Короче, наверное, надо мне дядька уговаривать, чтобы он мне дал лодку, одномеску У него есть вообще, она легкая, на килограмм, наверное, 5 весит И вот на ней бы я смог, ребятки, всех уточек достать Не знаю, короче Но вот эта широконоска вообще такая красивенькая, смотрите Нос такой, Уй, ой, уй, ой, уй. Вот, короче, друзья, смотрите Вот Широконоска, спасаем короче камеру и чтобы у нас было память офигенная, короче друзья сделаем скриншот радость вообще неимоверная друзья выстрелы со всех сторон Смотрите, вот по сравнению с черком, у широконоски какой носик. Смотрите, видите? Вот. Так что все окей, друзья. Открытие удалось. Две утки домой уже пойдет. Красивенькая уточка. Но она меньше, чем крикаж, друзья. Ну, приятно, когда необыкновенная утка. И это Она у тебя уже есть. Вот, друзьяшки. Вот положим сюда. Вот так. Достаю конечно же я вот этим спиннингом Короче сделал такой якорь Но вот этот якорь походу мне надо Разгибать я его уже разогнул короче И достаю так Потому что очень много мудореза и рязки достается Вот Сам тронтаж он... Самка широконоски прилетела Друзья а я сюда подошел Тут столько шилохвостов было Гагалей короче широконоски Крикаши короче черти полетели вот тут вообще затемно надо было быть, друзья. Ладно, все, давайте, удачи, до следующих отчетов. Стрелять не буду со ствола снимать, наверное, не буду. Друзья, из недостаток у меня черок и крикаш. Из достаток широконоска. черок и еще один черок. И вот сейчас еще одного черка забил. По факту четвертого черка. И широконоска. Итог у меня уже получается. Шесть уток, добытых сегодня. Время у нас, время 7.54. Начал примерно с шести охотиться нормально. Так, друзья, ладно, продолжаем охоту. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну что, друзья, взял второго черка. Получается уже пятая утка. А добытых на земле три. Короче, сейчас только эту утку достал. Десять шелохвостов, короче, летят. Десять шелохвостов летит. Я же А сюда, короче, три черка прилетело. Я, короче, подманил манком вот этим. Перед колоночки. Херакс один залетел, короче, ко мне вот сюда так прыг. Прыгнул, короче, вот прямо метров 5 от берега. А были там метров 30. Я не стал стрелять далековато. Чтоб не унесло ветром. Ну вот нормально что. Давайте ждем дальнейшего отчета. Два лебедя. Я Каш Ну что, друзья, вторая широконоска взята. Смотрите, какой у нее глазик, замечательный, носик вот такой. Вот они два клюва. По факту это у нас уже восьмая э -э -э, утка, но у меня здесь получается шестая. Так как я две не смог достать, ребятки. вот, Прилетел он с самочкой. Я отманил его. Он ко мне отплыл от нее, от самки. А сидели прям вообще упор. Отплыл от нее метров на 10. Ко мне подплыл метров на 20 примерно. Может на 15 я по нему хлоп. В четверочке, короче. Нормально положил. Только сапоги снял, болотники. Думал, сейчас горелка стелька пицушить. Носки-то я взял. Подсушить маленько, чтобы нога маленько теплее было Пришлось опять одевать после выстрела. Стрелял без сапог. Ладно, все, удачи. Друзья, скажу вам одно. Лебеди вообще не боятся выстрелов. У меня, видите, рука в крови. Ну суть-то в чем? Сейчас, маню, маню, короче. Два крикоша прилетели. Плюх. Сели, короче, дальше, чем тот у меня лежит, короче. Ага. Ладно, маню. Дальше. Хуяк с один взлетает. Пошел туда, короче. Ага. Второй туда же, и круг дает, короче, и надо мной усатывать. Вот вот Уявит, короче, сюда. Я его вот так вот сюда. Пах! Нахуй, блд, метров 15 наверное. И, короче, вот он на берегу ребятки хороший крикаш. вот крикаш нормальный по факту это у меня уже седьмая утка а на берегу у меня получается пятая так что друзья давайте ждем дальнейших отчетов болотники я набрался, все короче сейчас у меня ноги мокрые все колени короче сырые заболею похоже друзья а вот мои три черка и черконовка и вот где лебедь, видите, вот он, вот. Чуть-чуть дальше кустик есть, в нем, короче, крикаш такой же самый застрял, сел здесь. Ну все, друзья, давайте, удачи. Ну что, друзья, по факту добыл девятую утку. В этот раз у нас Гоголь. Видите, у него вот такие прекрасные желтые глаза. У широконоски у нас вот такие глазки. У крикаша у нас вот такой глаз. А у черка у нас вот такой глаз. Ой. Короче, замерз уже, блин, ребята. Одну стельку подсушил, но, блин, нифига, у меня прям штаны мокрые. Смотрите, с носков сколько воды текет. Я уже, короче, уже его отжимал, носок. Так что давайте сейчас я для вас выложу уточек в один ряд и видео сниму. Вы же любите мой канал, у вас у меня 770. Ну все, давайте. Ну что, друзья, вот они уточки. Две широконоски, три черка, гоголь и крикаш. Вот один крикаш у меня там плавает, короче. В кустах. Вон там. Буду надеяться, что вот сейчас ветер оттуда идет. Чтоб он усилился бы. И его сюда вынесет. Вот ворона полетела. Их вообще можно без ограничений стрелять. Да. Так что, друзья, не знаю, получится нам достать этого крикаша или нет. Черка тут точно не получится. Его ветром оттуда не вынесет. Но он никуда не денется, друзья. Ну, в принципе, и этот крикаж здесь никуда не денется. Его тут прибьет как-нибудь. Только вот мне надо его достать, чтобы он не испортил. Сейчас посмотрим. Точно. Вон там. Или его уже дальше отнесло Нет, там он лежит. Сто это он. а вон он лежит. Лежит крикаж. В том году я тоже примерно здесь же. Не, маленько дальше. В другом месте. Ага. Вон он запутался. Зараза, блядь. Друзья добыл еще одного черка вот. получается их 4 за сегодня получается 5 добыто один не достается вот уже получается у нас 8 уток и 10 по факту вот такие вот дела друзья быстро досталось ну, вот так вот мой скрадок выглядит из велика. Вот. Короче, сюда. Классная посадка вообще вот сюда. Вот Вот сюда вот вообще посадка классная. Как раз чуть-чуть дальше с скрадка, он к тому кусту. Вот куст. И манить начинаю, они ко мне сюда плывут. и. Ну, а крикаш у меня вон. Блин, хоть ты плод сделай, да плыви. Ну что, друзья, время 12.15 Последний раз, наверное, часа два с половиной назад Черка добыл Но по времени видно будет вот назад сколько Черочек был добыт Сейчас, короче Ну, когда сапоги сушил там, туда-сюда Я это не снимал, наверное, дело Пришел Манить начал, два крикоша прилетело. Они через меня, короче, через скрадок пошли, я, короче, раз, щелкнул. Потом я на спину лег, догонку еще два щелкнули, ушли. Не было никого, опять манить, маним, маним, короче, хуяк, еще крикаш прилетел. И вот он начинает, короче, с озера. Кто туда улетит, кто туда улетит. То туда, то туда. наверное раз в десять, короче, так было. И это, сядет с одной стороны, я маню. Он какой-то шуганный. Опять перелетит в ту сторону, сядет. Возле скоротка не садится вообще, видать. Его долбили сильно. Он уже боится этого. Вот такие вот дела. Короче, сижу, ветерок поднимается. Небольшой такой. Ну да. Вот. Хотелось бы мне что-то ветром выгнал того крикоша, чтобы он не пропал. Ну и между делом, короче, я сижу, короче, вот кашку варю, кашку варю, вот, на таком вот, как он называется, тагане или как, таганок, горелочка, а кашка у меня, короче, геркулесик, я люблю геркулес, сейчас сольки туда, греночки у меня есть, сахатинка есть у меня, копченая с собой, Сейчас я подсолю это все дело. Покушаю, друзья. Вот такую вот миску я сделал. Она самое главное, что легкая. Кружку чая в ней можно накипятить быстро. И сварить вот так по-быстренькому. Без палева, короче. Ну, чтобы зверь не видел. И не пригорает тут ничего. И нормально, короче, выходит все, друзья. Ладненько, до следующего отчета. Ну что ребятушки уточек так и нет не летают это по факту 11 по, по счету в рюкзаке 9 -й, 5 -й черок получается на земле 6 в воде две широконоски один гоголь и один крикаш вот ребята Ну, короче что? сижу я сижу после того как я кашку ел сюда ко мне больше никто не прилетал Решил сходить в ту сторону, прям, километр, наверное, вдоль берега. Прошелся, три поднял, крахолей поднял, широконоску поднял, шилохвостов поднял, блин, черков моря поднял. И все, короче, по одному крикошу в лед три раза стрельнул. Ну нифига, что-то я не попал, блин. Далековато было. Как-то так, ребятки. Вот сейчас пришел, согрел себе тарелочку чая. Залил ее в термос. Сейчас еще одну согрею. Ну, чтобы побольше было. И чтобы потом ближе к вечеру нормально, чтобы сидеть и не дергаться. Куличок прилетел. И это. И вот так вот сейчас сижу, маню, короче. Хобанов. Смотрю на той стороне озера, короче, черок сидит. И это. Сильнее манить его стал. Он, короче, хопс, ко мне подлетает. Прям такой сел метров за 10, за 15. Я по нему шлеп. Есть, короче, с одного раза. И вот, финингом достал его, короче. Ну все, друзья, давайте. Отбой. Ждите дальнейшего отчета от Вишер Hunter. Кому нравится, ставьте лайк, оставляйте комментарии, делитесь видосом. Вот. А также делитесь ну, своими мнениями о своих открытиях охоты. Пишите это в комментариях, друзья. Всем пока. Ну что, друзья, после вот этого черка Сижу, маню, короче, вот так лежу на матрасике на этом. Хоба на крикаш, короче, начал крутить там, там, там, туда. Потом вот так вот окно идет, вот так идет, идет, идет, идет над, над моим шалашом. Я вот так разворачиваюсь, короче, в ему хлопно, и он, короче, он туда в болотце упал. Вот он. Достал я его. Шея задрана была. Короче, хорошо, я ему куда-то попал. В глаз вот, по-моему. Нет, не в глаз. Ну, короче, крыло я ему перебил. И вот в грудинку я ему попал. четко, Друзья, видите, классно я ему попал. Как бы это нормально. По факту, это у меня уже третий крикаж, второй в рюкзак. Второй в рюкзак уже. Итог, у меня уже 12 утка за сегодня. По факту. 12 и 10 домой понесу как-то так друзья продолжаем охотиться отводить свою душу все друзья 13 уточка по факту сирочек короче пришлось два раза по ней стрельнуть короче подлетела метров наверное на 5 ну может на 7 я по ней стрельнул с четверки, контейнерная, короче. Ну и все. Сразу же еще двое, сразу ко мне ходом шли. Ходом прошли две штуки. Я выхожу, смотрю, это. А, я сижу еще в скоротке. Это уточка, короче, плывет, плывет такая. Но видно, что бодрая. У нее прямо это просто, просто крылышко перебита. Ну и все. Я потом вышел. А, она нырнула, я вышел. Она, смотрю, поплыла такая в сторону кочки. Я думаю, короче, чтобы глубоко не уплывала, сразу же шлеп и спиннингом достал. Метров, наверное, за 10 уже плыла от берега. Вот. Все. Вот так вот. В голову её сейчас попал. А первый раз я ей, короче, крылышко сломал. Вот это вот. Она у нее завернута была. Вот так. Вот такие, друзья, дела. Это у нас, по-моему, шестой черок в рюкзаке. Один отдыхает в болоте. Там у нас, короче, тучки такие собираются, друзья. Ну, как тучки. Облака прям такие... Ну, можно сказать, что снежные, блин. Темные какие-то облачка. Вот. каш мой там так и лежит один черок вон там в болоте короче он туда далеко он там за лесом короче метров 300 отсюда вот, на ту сторону болотинка там есть ну вот как-то 13 утка несчастливое число надо еще добывать друзья все давайте ждем следующего включения Ребятки, 6 черков, 2 широконоски, 2 крикаша, 1 гоголь, 2 черка там плавает, 1 там плавает и крикаш здесь плавает. Итог 4 утки плавает, 6 домой, 6, 11 домой, итог 15 уток. короче друзья блин, получилось так одним выстрелом короче двух черков ну и чё и ветер поднялся и дождь пошел но это сильнее еще было их ветром на ту сторону погнала крикаж у меня получается вот в этом кусту вот в большом черок у меня вот в этом в маленьком а второй черок, короче, унесло его куда-то на ту сторону. Аж. Непонятно, где он. Не знаю, найду я их завтра. Нет. Короче, в воде у меня получается, вон крикаш идет. Нет, черочек идет. Черочек идет. Нет, крикаш. Ребятки, первую нашел. Вот он это место. На таком баркасе я нахожусь Я в чуть влажу, короче, друзья Вот она, уточка Сирочек, короче Вот такие, друзья, дела Короче, оказалось, по-моему, это самочка, друзья Пиздец Ну что, друзья, добрый вечер Сегодня 26 апреля 2019 года Вчера, как вам известно, я охотился на уток, вот. не смог достать уточек, сейчас уже время, 7 часов 8 вечер, короче, с утра вообще никуда не охота было идти, раз, уставший был после вчерашнего, приехал, у меня дома стена заболела, весь промок, я с полными болотниками домой зашел, просто с болотников по, блядь, по полтора литра вылил воды, это еще нюанс Вся куртка мокрая была, я же попал Ну и вот сегодня проснулся Как видите, снежок нападал Первым делом я сегодня в 4 часа утра проснулся Автоматически, как и вчера Посмотрел в окно, а там все снежно Ну я сказал, слава богу, что снег Потому что я не выспался, все болело И, короче, не пошел ни на какую охоту отлежал весь день короче спина с непривычки блядь. с рюкзаком с ружьем с дичью блядь. короче устал потом плюс еще это не выспавшись целые сутки потом короче это мокрый весь вид еще вот это сказала короче по грязи на велике вообще тяжело ехать по глине вообще забивало все короче тормозные колодки забивало под крыло забивало ну и не в этом суть ну и вот сегодня вечерком уже снежок, когда подсох уже вот так вот стало, видите, я решил, короче, мне дядя лутку привез маленькую, на весь килограмм 5, вообще четко. Молодец только позвонил, он мне привез на 60 километров сразу же. И это... Решил ходить добрать этих уток. Не знаю, найду я их или нет. Фух, дай бог, найду. Потому что за весь день неизвестно, куда ветер мог дуть какую степь их могло унести я даже не представляю вот но идти мне еще минут сорок. я уже прошел можно сказать километров 7 осталось еще примерно столько же и это посмотрим что будет достану так достану не достану так не достану на завтра лодку оставлю завтра у нас получается уже 27 апреля перед день 28-го у нас Пасха, я в Пасху не охочусь, это три дня как грех считается с самого детства не охочусь вот соблюдаю такие традиции праздничные ну, не знаю, будь что будет, достану, так не достану заодно хоть лодочку унесу хоть завтра, если снега с утра не будет на охоту пойду на легке, только с ружьем да с патронами ну, может покушать, что возьму посмотрим друзья, вот как-то так, ребятки Фу. Ну все, давайте. Вот преграда первая. Ну, как первая? Уже были такие преграды. Сегодня ехал уже на велике. Слышно было вечером бомбят. Выстрелы, короче. Несколько раз я слышал. Ой. Ну все, друзья. Давайте. Сжимаем кулачки, чтобы я достал уточек. Дальнейший отчет будет через несколько минут. Что, друзья, я подхожу ко вчерашнему месту сидят. Он крикоши пошли три штуки, нет, два, сидят три лебедя, Вот бы сказать три лебедя, одна сапля полетела, Он еще поплыла утка какая -то. непонятно, Он там еще сидят два штуки каких-то утенка, уток моих пока что не видать, мне до них пилить, пилить и пилить, там вон, утки, Здесь здоровые сидят, наверное, криковые. А мне какие-то верковые что ли за. Да? Там еще за шалашом две. А две типа пошли. Наверное, типа гугли. Выголям какие-то. Вот, говорят, какие вот сидят. Видно, друзья? Вот эти неленькие. Ну что, мне вон туда. Вон туда с камышом Сейчас пойдем. Дай Бог найду Красота К моему шулашу никто не приходил Ну, сегодня тут как ни странно мало утки На снежок видите? Засыпал. Скрадок в принципе целый. Завтра придется мне его. А мы его не видно, друзья. Его скорее всего удуло. Ну, будем искать. Будь что будет. Леблять. Ага, давай. Найду, ну. как гуголь полетел. Пришлось, друзья, вот на такую вот качающуюся кочку вылезти. Видите, тут все качается. Смотрите. Крикаш пошел. С крадок у меня вон-то. Вон. Пальцем я укачаюсь Лодку вытащил. Перья вот валяется, блядь. Не знаю, сейчас еще он туда проплыву, посмотрю, в надежде того, что это просто утка почесала свои перья. Но думаю, ее какой-то орел вытащил и съел. Тут же махом это все делается. Вот. Солнышко уже почти село. Моему, еще одну мою утку бесполезно искать, друзья. Видите, что я нашел перья и там перья. Сейчас попробую туда чуть-чуть. Друзья, вон черки полетели. Короче, вон там черочек один лежит мой. И вот крикаш лежит тоже вчерашний мой. надо было достать. А скрадок мой вон там. Вот как раз где солнце, он под солнцем на берегу. Это, короче, отсюда метр сто. Его унесло. Так. Три черка их пошли. Так, сейчас возьмем второго черка. опять друзья сука а. ну что друзья 850 вот добрал вчерашних трех уток из четырех одну съел кто-то ну и нормально что 3 жалко конечно что две самочки угадала я говорю вчера стрельнул по селезню черка получилось что вторая зацепилась каким образом я вообще не понял Сидела она в метре. расстояние метров, наверное, 25 было примерно. Вот так. Ну и вчерашняя тоже черочек. Обсмотрелся я, друзья, блин. Фигово, что обсмотрелся. Было примерно так же само по рассвету. Это было где-то часов 5 примерно. Стрельнул вроде все селезенька. Надеялся до сегодняшнего дня, что селезень, блин. Уверен даже был. Оказалось, самочка. Вот. Может быть, конечно же, я ошибаюсь. Может быть, это самец Трискунка, а не Свистунка. Ну все, короче, всем пока. Завершение похода 26 апреля. Короче, до дома километров 12-13 часа. Вот. Вот такие дела. Вот. Четыре. 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 15 штук. И это только начало, друзья. Они. Вот они. Это шелохвосты вот это вот. Шелохвостики, короче. Вот еще пошли. Черки. Нет? Какие там побольше черков? Вон те вообще крупняшки офигенные. Короче, сегодня, друзья, 27 апреля, третий день охоты. Фух. 45 минут на велике. Остальное, короче, пешка драпом спали. Вот. Это вот шелохвосты летят, а это чайка. Ветер сегодня мощный, вон еще две полетели. Вот два идут, против ветра заходят. Но это крикухи, крикоши. Вот такие вот дела, друзья. Вон еще, посмотрите, но высоковато, на выстрел не, далеко, короче. На волынку я не расчехлял даже. Нафиг надо, тут ягерей полное. Лучше до места дойду, до скратка, до расчехлю. Черночки полетели. Вон, еще три шпарят. Два черка и крика прибились. Вот здесь уже тоже кто-то зайдет. Там вверх, полетели. Три штуки. звук-то нынче вообще пограмотнее да я в боксе еще пока что не снимал вот таскаю в сынином носочки шерстяном камеру чтобы объектив не закосячить у меня же было на Экстру 360 я закосячил объектив поцарапал но ну, объектив я заказал в китае уже он короче в москве уже наверно на полпути ко мне это был он в москве три дня назад вот, может меня через четыре пол получать было. Ну друзья, доброе утро, еще раз. Сегодня 27 как и было. Ну, там запись была на телефон сутками. Короче, будет две записи. Одна будет с телефона, короткая, и одна будет с камеры. Почти пришел, короче, друзья. Осталось километр идти до места. Чаечка летит. Ветер у нас сегодня, видите, как он? Мощный. Вот такие как будто бы снежные подходят. Лед замерзший. Но не везде. так пошел я сегодня 15 минут 9 сейчас уже время где-то 10 точно наверное есть вот как-то так сейчас посмотрим будут сидеть нет тут вот есть первое мое место подход ну, почти к основному месту уже подхожу посмотрим. Фигово, наверное, вы меня слышите, видите? Но ничего страшного. Думаю, разберетесь. По губам читать умеете. Давайте сейчас направлю камеру. Крик пошел. Я подумал, уточка взлетает. Вон два крика шапы летели. Вон. Вон два штуки. И две чайки. Но они сейчас как раз туда сесть и хотят. Вон третий пошел. Друзья, три штуки. Видите? Вот три штуки. Против ветра тяжело им идти. Ага. Но они сейчас туда хотят плюхнуться. Почти что где у меня скородок. Нет, их развернуло ветром, понесло их вообще в сторону большой реки. Вот, друзья. Ну ничего, подманем Спина у меня уже, конечно, мокрая. Пробок. Взял с собой сегодня 30 патронов. Четверки. Ну, полегче, чтоб ходить было. Нафиг надо. Тут раз я вообще 65 штук брал с собой. Тут пока что никого не видно, чтобы сидел. Может ветра боятся. Может кто-то уже вспугнул, прошел. Я даже не знаю, где скрадок мой. Есть там кто или нет. Так что... Ну, если что, выгоню. Что? Скрадок-то мой. Сейчас он там, он хатку вам покажу, Андатрину. Где палец, может, видите, черный. Бубор, сейчас попробую приблизить. Вот она хатка, видите? Ну, до нее метров 50. Вот. Ладно. Пока никого нету. Вот такие вот заросли камышей здесь, друзья. Камыш высокий. Метра по два если к нему подойти, такой высокий в этом камыше вода и утка бывает взлетает оттуда так что и грамотно здесь прятаться в этой заросли а там вон такие вот синие облачищи шпарят ну, сейчас у нас, по-моему, минус 3 или минус 1 где-то. Было минус 6. Вот. Так что, не знаю, возможно, снег будет. Но это может быть часа через 4 примерно. Ну, дай бог, чтобы его не было. А то охотиться будет сложновато. И мокро, и холодно, и ветер, я не люблю такой. Плохо будет слышно. Да они мои позывные манки плохо будут слышать. Так вот облака смотрятся. Это я уже в обратном направлении иду. Лет. Самое главное, друзья, мне сапоги не набрать, а то будет сыро Сапоги тоже сушить как-то, не время лишнее тратить. Ну, на я взял запасные. Если фацареют. Эти. Всякореют. Вот. Итак, друзья. Прошло, наверное, часа два. Когда подходил утки, было вот столько, моря, короче. Сейчас просто неимоверный ветер. Не знаю, что значит слово неимоверное. Смотрите, вот такие вот волны. Вот. Волны, ветер, все шумит, короче Вообще, прям печально так, вообще печально сегодня мне Не везёт, короче Николай, не так, вот активно Вот, всё вот там вот, короче, я его, маню, маню он взлетел, полетел, короче, кратком я был там в догонку тринадцать Хлоп-хлоп-хлоп, и так вот, брал, чтоб он... А надо было, может на 50 брать, может на 30, хрен его знает, короче... Эээ... <Слышишь> ветра я не подразчитал. Ну, будем так думать. И, эээ... летал один. Волнами его шевелит. Я вот не могу разобрать, кто это. Силив, или станок, короче. Вот примерно в середине озера вот. Вот, вот кустики есть вот. Вот, подплывал ближе, потом, короче, взлетел ближе, летит такой его ветром так чик -чик. вот здесь, вот, короче, метров пять от меня смотрю, селезнёк селезень, короче, и меня увидел, короче, у меня тут крадок раздул вообще, сижу только, можно сказать, вот, стеной вот, стеночка, можно сказать и это ну, короче, улетел он потом пролетали три шелохвоста сели там где-то вдалеке, там а вообще он вдалеке он там ну это. позвонил егерю короче охотоведу узнал норму добычи за день Он говорит да можешь хоть 20 добыть только их отмечай в лицензии я говорю ну понял а меня тут уже мужики начали пугать короче 2 короче два селезня за день там кто три кто не больше пяти говорит не знаю вот я вчера э, человечку Написал, он живет, короче, в Союзе. Таежный бродяга, у него YouTube, короче. Это, он мне сказал, у них 5 селезней в день, норма. Мне наш егерь сказал, что хоть 20, говорит. Вот так он сказал. А дядька мне говорил, 2, 2 селезня, говорит. А у него прописана норма за день. А у меня в путевке ничего не написано. Есть графа, как бы, норма за день. Есть, как бы, за сезон. Вот за сезон стоит, допустим, у меня 20, а получается, что в день у меня не прописано сколько. И вот егерь мне так и сказал, что типа, хоть 20, говорит, за день стреляй, но, говорит, отмечай их потом. Вот как-то так, друзья. Но это меня, конечно, обрадовало то можно стрелять как бы нормально. Как бы, я думал, там 2-3 уточки убить, если как бы за такое расстояние, за 12-13 километров ходить за такими утками. Да нахер надо, тогда дома лучше сидеть. Рядом с домом где-нибудь выходить и стрелять. Ну, а если в двадцаточку, то можно и, здесь, и, здесь, и здесь. Я вот ожидаю, на ветерок утихнет. Сейчас у нас время примерно уже час доходит час, блин вот, 12.26 короче, друзья ну что еще сказать хочу сегодня меня жена подвела ой, подвела я, короче, положил хлеб на столе в пакетик у меня там лежала заварка, пакетики я думаю, короче, возьму с собой это, ну, термос, короче воды, кипятка наделаю ну и вот таких вот пакетиков возьму вот, быстренько горох заваривается и вкусное вообще вот рекомендую, вот берите ребята кружку наливаешь кипятка, засыпаешь туда 3 минуты и готово классный вообще бульон получается и с горошком, там горошек такой перемолот с порошком и она мою заварку вытащила и я короче сегодня без чая сижу просто вот малиновое варенье ехать. и просто кипятком выпиваю друзья Анечка, большое спасибо тебе я тебя тоже люблю, ага она взяла этот хлеб, сделала мне гренок. И я взял с собой эти гренки. Ну а толку-то, гренки без чая, вот просто кипяток пью. Я вообще в шоке, блин. Ой, ну ладно, все, друзья, давайте до следующих отчетов. А, конечно же, вот лодку вам хотел показать. Обхочики! Друзья, вот лодка дядькина, да, смотрите, ружье чуть влезу, вот, смотрите, вот, вот, вообще. Ну вот эта лодка выручила меня Короче, достал уток которых я потерял был вот друзья сейчас маленький страдочек подправлю блин. ой, я этот пакетик потерял блин, его надо будет выкинуть а у меня яичко. ну ладно все, давайте до следующего отчета друзья, это что-то летела одна ворона включил на ног на ворону, короче прилетела она Потом две стало, теперь уже четыре летает такой, вот, кружит, уже шесть, раз, два, три, три, четыре, пятая прилетела. Две... Четыре... Пять... Пять точно... Ё-фа, мать Ладно, хочет бы утка. Друзья, утки море сегодня. Всякой разные утки. Но, блин, друзья, сегодня ветер, ветер, ветер, и удача покинула меня сегодня. Видите, какие тучи херачат? Вот. У меня там скрадок, короче, я. Я так чувствую сейчас снег, дождем, как дождь, дождь. Короче, три раза по крикашу стрелял в лед, промазал. Это я вам уже говорил. Вон хата-бобра, кстати, стоит. Я ее, хотел, заснять камеру, достал. Вот, вот эта куча, это хата-бобра, вот. вот Ну и, короче, потом прилетел в крикаш Я далека метров только 30 Я ему хлоп, хлоп, хлоп 4 раза Его накрывало, он нырками, нырками Короче, в камыш ушел Я ружье в чехол положил, короче Сплавал, не нашел, куда-то он делся Пока плавал уток, столько много Поднимался, из такого камыша Вообще-то фигище, вообще море Вон летает, 4 полетело. Вон полетело. Вообще, ну ветер не дает манить Вообще, ребята, ладно, все, давайте Сейчас хочу сегодня по-другому пути идти. хочу срезать вот здесь Попробовать проплыть, воду даже не спускал. Вот такие дела. Ну короче, я с этого места свалил, вообще все вещи забрал, все забрал что было. Но все давай. Ну что, дорогие мои друзья, мои предсказания сбылись, пошел снег, я уже на отчертых до пути домой. Вот, друзья, вот вам и утиная охота. Ни одной утки сегодня не добыл, блин. Так жопу чуял, блядь, надо было не идти, вообще Вообще просто неохота было идти блядь. Видите как метет О, вот такая вот горошина падает Видите? Горох Все, видимость плохая Короче, хотел срезать Как на записи говорил Прошел два километра Переплывать стал Переплыл один залив А там, короче, оказывается Рогоз растет И на той стороне опять заливчик Ну, как бы полосами, такими каналами Я туда переплыл А там, короче На той стороне не рогоз, а кустарник мелкий И через него лодка вообще не идет Короче, никак не проплыть Я, короче, решил вернуться обратно Два километра этих вернулся до скоротка И пошел своим Путем, которым каждый раз хожу Ладно, друзья, не буду камеру мочить Всем пока 27 апреля У нас неудача Все, давайте, удачи Ну вот, друзья, мои уточки добытые Одного черка здесь не хватает Короче, три крикоша Один гоголь, две широконоски Вот Как-то так Получается 8 черков 9 Кто-то съел Все, друзья, минут 10 прошло Ну, может, 15 Вот она, это Первая, последняя преграда Самая большая Снега навалило блин. Вообще куча Валит красиво Видите, красота падает. Смотрите. Вот. Нагребает сколько. Ну что, добрый вечер, друзьяшки. Сейчас тоже маленечко прибавлю. Вот так. Это у нас, короче, доголек. Вот у нас крикошок. Жена там, короче, уже это прибирает их, разделывает. Но ну, я беру вот такую вот горелочку и вот тут у меня голову уже. Ширконоски, голова. Тирок тут. еще тирок. И горелочки наяриваю вот так. Друзья. Потихонечку смаливаю. Вот видите. Обсмаливаю муточек. Газик у нас остыл, плохо дует на улице, оставим. у нас сегодня прохладно. Так, забыли, друзья, посмотреть на заразность. Тут есть, нет? Да нет, здесь тюрьмей нету в Гоголе. И вот смалим до выделения жирка. Ирюха у нас щипает. Слабенько дудит, у меня его там еще мало осталось. Выдираем, которые остаются. У меня батя раньше смолил паяльной лампой. Газ тоже на комкоргах смолили. Сейчас вот удобно. Такие горелки есть. Прям классно. Видите, вот эту черноту убираешь. Перья такие мелкие. кашша видали какие-то вытирающие крылья так сейчас его проверим За радость чистенькие друзья приказы. Одного крикоша от И одну широконоску